Здравствуйте, скажите, как Вас зовут? Руслан. Руслан. Руслан, Вы обращались в Опору, скажите, с каким а, вопросом обращались? А, я, значит, на дороге попал в яму, а, соответственно, машина получила повреждение. вот, а, ну, звали ГАИ, то есть и через компанию Опора подавали суд. А, почему обратились, как нашли, может быть, почему обратились? А, и дали друзья так как уже э, с опорой работали скажешь что все угу. Понял. А, расскажите так вкратце э, какой результат получили довольно а, ну дело выиграли соответственно э, специалисты опорок помогли в этом плане вот, все отлично угу. посоветуйте своим знакомым да. да да большое спасибо